Улыбок, а я да, же да. За улыбку да, мою да. мне подарили чай от лифтона. Я вообще видос, все люблю. Видос, видос. Видос, да? Чай липтон. Какой хэштег вам сделать? А Лифтом? Хэштег, да. Нет, это через минуту 10 минут. А я даже не знаю, это какие хэштег. у нас хэштеги. У вас есть хэштеги какие-нибудь? Что у нас есть? Фрэшпарк Липтон. Чем мы так и делаем? Этот, деревянный. Деревянный. Да, хэштеги. Сделаю вот такой хэштег. Липтон, фреш парк. Пришел отдыхать, заработал чай. Цейлон, очень классно. Так, а там что еще? И налить что-нибудь? Да, да. сейчас там а, перерывчик небольшой. Ладно, дождемся. Конечно.